Джефф-Убийца Джефф использует стальной кухонный нож в качестве своего оружия. Он прекрасно подходит для разделывания мяса и нанесения огромных увечий человеческому телу. Джефф обладает силой, которой не обладает среднестатистический человек. Возможно быть, что такой силой его наделил какой-либо демон для своей забавы. Он очень ловкий и быстрый. Он может передвигаться с очень большой скоростью. Ты глазом не успеешь моргнуть, как нож будет уже у твоего горла. А также, Джеффа еще никто и никогда не поймал и не смог нанести ему никаких серьезных увечий. Объект 173, объект 173 очень быстрый, он может переместиться с одной точки комнаты в другую за доли секунды. Хотя его тело создано из арматуры и железа, он очень стойкий к повреждениям, его тело не так просто пробить. Объект 173 очень агрессивный. Если закрыть с ним в одной комнате любое живое существо, он его убьет или хотя бы попытается нанести ему повреждение. У объекта 173 есть один минус. Он может двигаться только тогда, когда цель его не видит. То есть если любой человек будет смотреть на него или любое живое существо не будет отводить взгляд от объекта, он не будет двигаться, следственно он не сможет нанести вам повреждение.